В разведке, заработанные мной, тебе наш родный старшина отдаст медали ордена, в разведке заработанные мной, Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко, Что не день, тот снова поиск, снова бой. Ты, сестричка в медсанбате, не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война Мы все наденем ордена Гурьбою сядемся за дружеским столом И вспомним тех, кто не дожил Кто не допел, не долюбил И чашу полную товарищем нальем И мы припомним, как бывало В ночь шагали без привала Рвали проволоку, брали языка Как ходили мы в атаку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 и по-прежнему в душах надежда жива. Этот мир без тебя неизменен и вечен, Мир нежданных разлук и случайных встреч. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, И звучит она странная, странная речь.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 Далекая ты. Поздравляю. Написано в новогоднюю ночь с 82 на 83 год. И все были живы, и Вадим и Бурага тоже. Я не знал, что. Вот опять летим мы на задание режут небо кромки лопастей А внизу земля Афганистанья Разлеглась в квадратиках полей А внизу земля Афганистанья Разлеглась в квадратиках полей Но не верь в спокойствие ты вечное вот уже к тебе под облакам Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы до шекам, Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы до шекам. И кому судьба какая выпадет Предсказать заранее не берись нам не всем ракетой алый светя, право на посадку и на жизнь, нам не всем ракетой алый светя право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества, я о прошлом тоже не жалей, Не спастись порой от одиночества.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 Афганистания раздыглась в квадратиках полей. Спасибо. Прости, что я не добежал до вражеского дзота.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 Прости за лучшие года, Возможные с другим, Прости за то, что никогда Никто не повторим. А тот студент, соперник мой, Очкарик книгачей, Прости его, что он живой, А я уже ничей. Не доискаться до причин И смысла бытия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 Но и Шеренги с ними я, под пулями душман, ходил в атаки за тебя в стране Афганистан, И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражий пулемет, И что не добежал? Прости мне, вражий пулемет, И что не добежал? Перевал Карамунжон не на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легко крыла зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легко крыла зимовать на сопредельный Пакистан.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 Здесь мы лезли на рожон и рассерженные дикая хавторила раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон и, и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят познай себя, а мы познали много больше Жизнь оценивая заново свою. Что судьбы бывает нить самой тонкой, нити тоньше, и что счастье добывается в бою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 Что не говори, а мы с тобой, товарищ, Пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожарищ Нас вела заветная звезда. Что не говори, а мы пройти сумели Все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели Наши боевые ордена. Что не говори,